Здравствуйте, друзья. Здравствуйте еще раз. Ну, те, кто не смотрит программы центра Сангейтс, для них действительно здравствуйте. С кем-то я уже встречался. Ну, мы сегодня поговорим давно не делая обзоров, и не только технических, и технический трейдинг обзоров, которые называются биржевые обзоры. Вот. Ну и не только э, в техническом трейдинге, а вот в таком варианте голосовом. Э, ну, э, друзья, о чем идет речь? Э, первое, ну, общее такое, так? А потом будем переходить к частному. Э, общее заключается в вот чем? что мы идем в мир э, цифр. То есть все у, очень убыстряется, ускоряется невероятным образом. Соответственно, как это э, должно происходить? Ну, все мелькает, это ч, цифры, числа, и поэтому это цифровой мир, иными словами. Все коды, э, мгновенное считывание, мгновенная информация, мгновенные цены. Но я же помню, как это происходило, где просто берешь, и на упаковке стоит цена, и ты берешь, и человек вводит кассир там и так далее, выбивает. Сейчас бах провел, мгновенно это все происходит, удобно, правильно. Вот. То же самое и происходит в мире людей. Три главных аспекта, на которых надо обратить внимание, это здоровье, это отношения и это деньги. Это то, что сегодня правит миром, и по-другому пока нет. То есть пока роботов у нас нет, пока у нас живые люди, и эти живые люди, разумеется, имеют и отношения, имеют и здоровье должны иметь, и, ну, понятно, и деньги для того, чтобы и то, и другое у нас было, другими словами. Поэтому сейчас, скажем, мы сегодня обратим внимание большей части на крипторынок. Почему? Потому что крипто – это ну, название такое, зашифрованное. Да, но речь идет о цифровых или токенах, которые просто из себя что-то представляют. В принципе, это интересная вещь, потому что там нет никакого осязаемого значит, материала, скажем. То есть, допустим, мы приходим в какое-то казино. И в этом казино у нас есть вот эти токены, на которые мы играем. Каждый токен представляет собой 1 доллар, 5 долларов, 10, 100, 1000 долларов. Правильно? Допустим, один токен разного цвета. То есть, не надо иметь в руках деньги. Вот взял один токен, поставил. Ну, примерно то же самое. Здесь происходит, да. Все ускоряется, все убыстряется. И то, что мы хотим получить, оно измеряется, скажем, мгновенно происходит товарообмен с помощью денег, не надо никаких те выписывать, проверять, стоят аппараты какие-то, да, допустим, правильно, для того, чтобы чек, значит, чек он должен пропустить через аппарат, потом какая-то информация о том, что у тебя это действительно на твой счет и так далее, и так далее. То есть это неудобно. По карточке тоже надо сидеть и ждать. Вот сколько надо прийти, сидеть и ждать. А здесь конкретные вещи, причем гораздо более удобно, Они, наверное, происходят. Карточки – это банки, которые берут проценты за пользование этими карточками. называется кредитные карточки. Правильно? Ну, э, дебетные карточки, они попроще, потому что идет счет, снимается прямо со счета, вашего, Но тоже занимает время. И не просто все так. То есть надо, опять же, хранить деньги, где-то в каких-то местах. В данном случае деньги можно хранить в своих личных виртуальных кошельках, где опять же денег-то нету, есть эквивалент этих денег, которые мы ко всем привыкли, к этим бумажкам, допустим. Так. А на самом деле, как бы, денег этих нету, а есть просто вот ваши э, какие-то виртуальные деньги, которые тоже самое, они имеют точно такую же самую ценность. Просто намного все быстрее и проще. Так вот, что, значит, происходит на самом деле? Происходит вот что. Сейчас, когда мы смотрим в это, то ведь деньги это всего лишь один какой-то маленький, я бы сказал так сказать, один из локомотивов, который везет, ну или три, допустим, Три коня, да, которые тянет повозку телегу. Три светлых коня, ну как в этом фильме, да, который был когда-то. Вот, три белых коня. То есть, еще раз, здоровье, отношения и деньги. Но мы должны куда-то прибыть вот этой, с этой упряжкой на какую-то конечную станцию, цифровую станцию. Поэтому в этом направлении есть потенциал, и очень серьезный, поскольку так или иначе нас туда тянут, и мы туда должны прийти. То есть два момента. Первый момент – наше личное благосостояние, а второй момент – для чего это есть. По-другому быть не может. Как бы они не хотели, но по-другому нельзя. Значит, надо, чтобы масса в это дело вовлеклась. Поэтому на каком-то этапе эти массы будут зарабатываться скажем так, у них есть возможность заработка. У нас с вами есть такая возможность заработка. Вот. Но это не очевидно. И поэтому по количеству людей, присутствующих, оно и видно, что это неинтересно, непонятно. Как всегда, вот допустим, я вот беседовал, сейчас вот закончилась передача с Еленой Смирновой. Да, вот она говорит, мне пишет и спрашивает Света, что делать. но ну, заставляют делать определенную процедуру, которую мы знаем, какую процедуру. А для чего? Под страхом увольнения. Значит, что происходит? А для чего это все происходит? Значит, кто не хочет, их уволят. Правильно? Значит, кто от этого, кому будет от этого лучше? То есть куда-то всех для чего-то это делается. Для нашего блага вряд ли. Никогда не делалось для нашего блага. Ну, когда-то было, но сегодня этого не делается. То есть для чего-то, пока чьей-то высшей воли это происходит. Да? То есть сопротивляться здесь нет смысла, здесь надо просто понимать, о чем идет речь и куда мы идем. Тогда легче. Бесполезно сопротивляться не поможет сопротивление. Просто так идти на закладе, ну, это плыть по течению. Можно, но проще помогать течению и плыть сказать, с удвоенной скоростью. Но как, это мы пока не знаем. О чем идет речь? Речь идет о том, что на первом этапе нам дает возможность получать бенефит. Первый вариант. Нас увольняют с работы, потому что мы не хотим. А если мы сделаем это, то, вероятно, то, что потом нам будет тяжелее. В другом плане. Никто этого не знает. Правильно? Мы же этого не знают. Предполагать только можно. Поэтому нам дается шанс. Какой шанс? Изменение наших мозгов и, возможно, изменение нашей профессии и работе. Для чего мы работаем? Просто так? Мы боимся, что нас уволят? Нет, конечно. Да? На чем мы работаем, чтобы деньги зарабатывать? Как по-другому, расскажите? Вряд ли, да? Так ведь деньги можно зарабатывать по-другому, да? Я же не предлагаю там, идти там воровать и так далее. И так далее. Нет. Если кто-то зарабатывает, почему то мы тогда в этом не можем участвовать, объясните. Никто не скажет, что нельзя. Но ведь это же, это что, не кошерно, как говорят, глупости, полнейшая глупости. А что, все остальное нормально? Когда 90% забирает работодатель, а мы получаем 10%. Это нормально? И мы считаем, что это создаем материальные ценности? Нет. Опять не так. Значит, тогда почему мы не участвуем в этом процессе? Как? Вопрос. Вот. Для этого мы собрались. Два человека. Для того, чтобы два человека хотят чего-то поменять и изменить. К примеру, да? Ну, их, наверное, будет три, потом скоро будет четыре, ну и так далее. Вот, моя задача объяснять, а уж кто как захочет, да тот придет, если надо. Короче говоря, поэтому мы, это, так сказать, предисловие, может быть, я потом еще раз отвлекусь, но пока вот такая вещь очень и очень неоднозначная, но очень и очень привлекательная, то есть это в каком плане? Для получения тех самых материальных благ, которые всем нам понадобятся очень и очень скоро. Элементарно просто. Потому что люди будут инакомыслящие. И имеется в виду инакомыслящие какие? Те, которые не понимают, кто мы есть и что мы из себя представляем. О том, что внутри у нас все-таки есть место, где хранится наше естество, наша душа. Да? Вот... Это и есть мы, на самом деле. А обличие – это вре временное дело. Но для того, чтобы эволюционировать, нам нужны средства. Правильно? Для того, чтобы э жить мирно, жить там, где нам хочется. Получать столько, сколько мы хотим. Не мучиться в трафике и так далее, и так далее, и так далее. То есть огромное-огромное количество каких-то бенефитов, которые мы можем получить. Приветствую еще двух человек, которые тут нам подсидят. Итого у нас уже пять Растем. Короче говоря, нам предлагают изменение своих, применение своих мозгов, желающих изменить. Вот. Есть разные формы. Ну, в данном случае, в данном случае их больше, значительно больше, но есть разные формы. Есть форма образования, Которая тоже несколько вариантов образования. Индивидуальное, групповое, механическое, скажем так, курс и так далее. Вот. Я имею в виду биржевые дела. Да? Хотя это миниатюра, маленькая часть еще раз общего направления, которое называется познание себя. Это центр санкций. Внутри материальных вот этих вот благ, в каналах, где мы сейчас находимся, есть первое еще раз образование, самый лучший вариант, поскольку все мы учимся, правильно? Если мы хотим учиться зарабатывать, значит, мы должны учиться. Если мы хотим зарабатывать, точнее, мы должны учиться, как это получать. Поэтому самая привлекательная, самая ну, основательная, верная форма. Второй вариант, тем не менее, по разным причинам, не имеет значения, по каким причинам, форма следующая. Мы можем куда-то инвестировать наши кровное накопленные. И очень рекомендованная форма, если нет формы обучения, другой формы. Самые привлекательные. Мало ли, по каким-то причинам. Но здесь, соответственно, лежит на каждом человеке. Я покажу сейчас, о чем идет речь. Реальные вещи я показываю. Я не, не их рисую. Они реальные вещи. Их можно посмотреть в реальном варианте. Вот сегодня я сделал просто для показа. Не потому что мне так захотелось. Но потенциал. Я просто показываю потенциал. Да, Татьяна, я вас благодарю за отзыв, за ваш. Уже заработали да? два раза. Вы даже не представляете, какая вариант, какие варианты есть заработка. Два, и даже вы не представляете, если бы написали 20 раз. Вот, больше. больше. Поэтому еще раз повторяю, нам пока дают такую возможность, надо ею пока пользоваться. Все остальное вы не представляете, то, что мы и учимся, и учились и так далее, это все временное явление. Мы переходим в такие формы, которые мы даже не представляем, что будет. Это сегодня нам так кажется, но мы не имеем полной картины, поэтому мы идем с каким-то одним направлением, которое кто-то нам предлагает модное, уже не модное. Это когда-то было модно быть, знаете, как в Соединенных Штатах все. Приехали туда 2000-й год, к примеру, да, и все резко стали программистами. Все начали учиться на программиста. Почему? Потому что программистам надо было к 2000 году полностью переработать систему нулей, короче говоря. Поэтому начали учить всех программистами. А, по, причем программистами стали все маникюристы, да, Маникюр Почему? Потому что самая тоже востребованная специальность. Все стали beauty там, technicians, как он английски называется. Вот. То есть перехвалифицировался в ну, управдом. Да? Вот. Маникюрщик в программистов, потом мода прошла обратно. Перепрофилироваться из программистов в маникюристы. Вот. Ну или другие смежные специальности и так далее. Вот. Я как-то так получилось, никуда не... Нет, я был, конечно, программистом, вообще-то говоря, поддался моде. Но я вычислял все время путь, на котором я продолжаю стоять. Вот, так сказать, 27 лет. Это не моя профессия сегодня, это не мое предназначение сегодня. Но это то, в чем я очень даже хорошо разбираюсь. Поэтому мы с вами и беседуем в этом направлении. Давайте для начала я вам покажу потенциал, который есть. Поскольку, конечно болтовню как некоторые говорят сложно поэтому э, у меня много мониторов вот один из мониторов я хочу показать а потом я объясню о чем идет речь вот значит я сегодня сделал несколько вариантов портфолио да, свои вот значит вот вариант портфолио вот на экране вы видите это видите 30 дней 30 дней за последние 30 дней вот это биткоин, а вот это само портфолио, которое резко уходит от биткоина. Да, биткоин как показатель всего рынка, к примеру. Да? Вот. Значит, это за вчерашний день, да или написано, вчерашний день. Сегодня другие цифры, но это а, на вчерашний день. И заработан profit, реальный профит, который получен за 30 последних дней. Вот написано с какого числа? 8 4 по 9 4-го. 29 184 доллара, 21 цент. Это реальный, это не демо-аккаунт, это реальный счет. Это счет, ну, не мой, это счет портфолио, людей и так далее. Но это не имеет значения, мой, не мой, это не имеет значения. Я просто говорю потенциал. Итак, это график номер один. Дальше. А вот график, так, это один, а вот второй. Значит, смотрите, это... Кастомались. С 21 июля. Почему 21 июля? Потому что 21 июля начался подъем на бирже. Я сейчас покажу график, и мы все это дело увидим. С 21 июля тот же самый счет. Но здесь уже стоит 37 700. 37. С 21 июля. А там было 4 августа, помните, да? 37 или 29, 8 тысяч. Дальше. Следующий. Другое портфолио, те же 21 июля. Почему 21? Потому что здесь не было ничего, видите? Он начался инвестмент только вот с 5 числа, 4-5 числа начался инвестмент. За это время заработано, ну тут денег просто мало, поэтому на те вложенные деньги было заработано 10 тысяч долларов. Да? 10 тысяч долларов с какого? С 5 числа. Но дело не в этом, это проценты. Вот тут Таня пишет нам о том, что 2112, 1112. процентов. Не 200, а 1112%. Да? Вот на вчерашний день было 1000, а за месяц да? меньше. 10 тысяч. Следующее. Следующее портфолио. Здесь заработано 19 755 за 21 июля, ну, когда начнется подъем. Да? И, наверное, последнее. Ну, это самое большое портфолио. Это портфолио ну, серьезные Тут возможности. 36 36615 долларов. Если мы просуммируем вот эти вот... Ну, посчитать мы можем легко. Да? О чем идет речь? Это, друзья, наш потенциал. Это наш потенциал. Вот. А теперь посмотрим сюда. Посмотрим сюда. Значит, значит, смотрите. Биткоин. Биткоин. Часовой график. Значит, я хочу обратить ваше внимание, и это, друзья, очень важный момент поскольку он, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к бирже. Вот здесь стоят две стрелочки. Видите? Значит, вот я астрономеролог, наверное, многие знают, да? И есть цифры, это коды, по сути дела, это математика чистая, поэтому все обучение строится на математических принципах. И очень-очень строгом обосновании всех законов, которые находятся не на земле. Об этом я уже много раз говорил. Поэтому это высшие законы. Они более серьезные, чем земные законы. Соответственно, логично предположить, что если мы будем следовать этим законам, просто нам будет легче жить. Они же придуманы сверху, верно? А к нам они пришли на землю. Но люди сегодня на земле не соблюдают законы заповеди. Поэтому им не вдомек, что происходит у нас. Они живут каждый в своем мирку, да, и заботятся только каждый сам о себе. Нет такого, чтобы о ком-то другом и так далее, этого почти никогда не встретишь. Вот это и есть наша беда, к сожалению, которая закончится уходом нежелательного населения планеты. Это закон такой, или это конкретные вещи, которые всегда были, это циклы. Вот мы сейчас в таком цикле находимся, ничего не поделаешь, если мы не захотим, конечно, изменить себя. Итак, что же это за цифры? 66 тысяч. Да? В пределах марджин или в пределах определенного процентного отношения. маленького, От 2% всего. Мы находимся от 66 60, тысяч 600. шесть Три шестерки – это очень серьезное число. В Библии написано, что это число зверя. То есть, как ни странно, совершенно невероятно. Причем тут сакральная геометрия биржи, банальная биржи, где зарабатываются деньги. А при том, оказывается, при том, что это закон, который мы не хотим исполнять. В том-то и дело. Вот это, вот это и есть обучение. Не просто, как зарабатывать деньги, а как, вообще-то говоря, жить всего лишь да? и вот три шестерки и вот здесь показана высшая точка биткоина вообще когда которая когда-либо 65 500 то есть в пределах одной тысячи это одна десятая процента 0 1 и вот мы начинаем лететь вниз что самое интересное, вот эти уровни, да, вот эти вот линии, это уровни. Вот это уровни, которые математически доказаны, и которые любой, любой прошедший школу умножения, тем более советскую школу, русскую школу, элементарно имеет возможность постигнуть. Но в голове у него нету. Почему? Потому что мозги работают совсем в другом направлении. Ему надо этому человеку создавать, оказывается, материальные ценности, которые ему никогда и ничего не дадут. Потому что кто-то хочет, чтобы он это делал. Я не говорю, что этого делать не нужно. Просто есть люди, которые совсем для других. Я не говорю о том, что это всем нужно делать. Боже, опасен. Нет. Но оно работает невероятным образом. И любой желающий может это пользоваться этим. Итак, мы приходим к точку «это...» возникает на каждом шагу регулярно. И вот мы летим вниз. Мы летим вниз, на биткоине летим вниз. Пробиваем уровни, доходим до уровня. да И летим, летим, летим вниз. И вот мы долетели до сюда. До куда-то до сюда. Я убрал здесь все вот это. Вот это все я убрал. И вот мы начинаем май месяц. Это биткоин. Май месяц. Июнь месяц. Июнь месяц. Вот это то, что я показываю. Вот начиная с этой точки, мы начинаем ползти вверх. И мы ползем к уровню. Смотрите, мы не падаем ниже этой точки. Мы не падаем ниже этой точки. Это биткоин, который является локомотивом Движение всей крипто биржи Цифровых денег, повторяю. Забудьте про крипто слово. Оно вам не надо. Это цифровые деньги. И опять мы доходим. Не опять, а вот этот уровень появился после возникновения вот этого. И мы доходим до этого уровня. Камень преткновения уровень. Который я объясняю, как находить этот уровень. Пробитие уровня ведет к достижению следующего уровня. И точкам входа. Здесь идет уже технический трейдинг. И точкам входа на этом уровне. Это база. Это база, которую я сейчас показываю. База построения фундамента. Свои. На которые навешиваются плиты перекрытия. Когда-то в свое время я занимался этим вопросом. Поэтому я, так сказать... Объясняю в теме, я просто, да, верно, и вы это понимаете, да, на которые навешиваются плиты перекрытия, из которых потом делаются этажи, квартиры и так далее, и так далее. Понятно, да? И мы доходим до следующего уровня. Цифры не то есть линии не придуманные, вычисленные, строго математические линии вычисленные. При пробитии нет вариантов не дойти. И тут у нас появляется зона. Посмотрите, когда появляется зона. Видите, зелененькая Когда она появляется. Эта зона появилась, посмотрите, в апреле месяце. 13 апреля. Когда началось падение. Эта зона у меня уже есть. Эта зона заранее. 51 тысяча. В апреле месяце. Я знаю, что мы сюда, это камень преткновения, после пробития которого мы улетим невероятным образом. И мне просто даже очень как бы обидно, потому что люди этого не видят. Это вещи очевидные, правда, только для тех, кто это изучает. И почему это не пользуется этим, для меня загадка. Ну, я могу объяснить, я же психолог, Ксюша. Но загадка чисто такая, знаете, риторическая загадка. На которую, конечно же, есть вопрос. И дальше уже мои уровни, которые я рассчитываю. И главный уровень, где я вот тут вот покупаю. Лично я покупаю несчастный биткоин, который стоит 51 тысячу. Но у меня есть возможность купить на 51 тысячу. Но я покупаю в размерах того, что у меня есть. И жду, когда... Я, смотрите, с 25 августа я пейшнтли, или я жду, когда мы придем в эту точку. Посмотрите, друзья. 3 сентября. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. 3 сентября. Вот где мы сейчас находимся. Эта точка была определена задолго до этого, и мы ровненько пришли в эту точку. Ровно. Как говорят, тютелька в тютельку. О чем идет речь? Речь идет о очень и очень и очень многом. Но это технические вещи, о которых я не имею права здесь говорить. Это открытые обзоры. Иначе, ну, правила, короче, таковы, которых не мной установлены, и не мне же их нарушать. Вот, это, ну, правило такое. Так, это у нас биткоин. Теперь у нас есть такая монетка, которая называется Этериум. И мы смотрим Этериум. И здесь совсем все по-другому. Не буду сейчас показывать это все. И это мои уровни, откуда и куда мы придем. Откуда и куда мы придем. Ну, давайте я уберу, чтобы было понятно. И тогда легче это видеть все. То есть я не хочу показывать свои сетапы с этим. Поэтому я уберу. Ну, потом еще раз нарисовать, Вот смотрите. Это дневной график. Вот у нас точка. Видите? 4370. При пробитии определенного уровня, этих я обучаю студентов, при пробитии определенного уровня я практически со стопроцентной вероятностью знаю, куда мы придем и то, что мы пробьем эту вверх. Это означает, что мы идем на all-time high. All-time high. На итер который прогнозируется больше, чем сам биткоин, поскольку потенциала здесь больше. Ну, технологии, скажем так, и платформы, и так далее. Вот. То есть гениальный человек, которого зовут Виталий плутерин который пришел из другого измерения к нам, и который мгновенно стал очень и очень и очень богатым человеком. Но поскольку он пришел из другого измерения, друзья, то это означает, что этот человек пришел для каких-то целей, и эта цель совсем другая, чем мы считаем просто зараб зарабатывать деньги. Деньги зарабатываются тоже для какой-то цели, верно? И вот эти деньги, которые зарабатываются для какой-то цели, и есть плавная а мы видим только внешнюю оболочку этого. Так вот, речь идет совсем о других вещах, а Внутри этого, да, он зарабатывает деньги. Но это не его цель. Так как, допустим, цель тоже не моя. Уже достаточно давно. Это инструменты, которые нужны для чего-то гораздо большего. Да? Вот. Каждый для себя это больше сможет, если захочет, выбрать. Короче говоря, первый уровень это 4400. Вот он. 4400. Но... Estimate или оценка движения, будем говорить так, упрощенно. Это индустрия или локомотив, который тянет за собой вагоны, состоящие из, скажем, токенов, из этих монет. Монет огромное количество. Да? Наша задача выбрать какую-то определенную монету, которая имеет больше потенциал внутри вот этой целой индустрии. Вот, наша задача выбрать это. И тогда шансов у нас много. То есть у меня есть несколько плейлистов. Вот, видите, вот это плейлист, да? И у меня их есть много. Видите, какое количество здесь монеток. Вот, и когда я за ними наблюдаю, у меня здесь есть сигналы при превышении каких-то уровней, которые дают мне возможность прогнозировать следующий уровень. Ну, я уже это объяснял. Образно говоря, это все очень просто. Мы едем на лифте, останавливаемся на этаже, люди выходят. Если он идет опять вверх, но ну, он доедет до следующего этажа, если только не сломается, правильно? Значит, ну, будем считать, что он не сломался, доехал до следующего этажа. а по По-другому по быть не может. Он не застрянет. Если застрянет, то его починят, и он опять поедет дальше. Да? Верно? Там же люди будут выходить. Соответственным образом, я эти уровни знаю. Я знаю, до какого этажа мы едем. Один, следующий, следующий. Вот так вот уровни. При движении вверх я знаю точно так же, какие при движении вниз. Если мы идем вниз, то в определенных уровне мы останавливаемся. И там мы или выходим, или там мы покупаем, или там мы делаем шорт и так далее, и так далее. Ну, это уже, скажем так, стратегия. Да? Вот. И вот где мы находимся сейчас. То есть я уже заранее знаю, куда мы идем и куда мы придем. И, разумеется, даю рекомендации тем людям, которые этого хотят и которые в этом процессе участвуют. Вот, это два главных, две главные, скажем так, монетки Биткоин и ИТР. Дальше, у нас был вопрос по поводу монеты под названием, видите, XRP. Да? У нас был вопрос, почему давно не было такого. А потому что монета XRP, за которой стоит очень и очень серьезная технология, она ее судит, короче говоря, почему-то, потому-то, да, это не имеет значения. В принципе. Почему? Потому что у меня же уровень то расчерчены. Это их пускай судят, пускай она падает, пускай она поднимается. Не имеет никакого значения. Есть понятие сакральная геометрия. Она не может не прийти в ту точку, обоснованную законом. Это закон такой, высший закон. Мы не можем не попасть туда. Вопрос времени и когда. Для этого, разумеется, есть следующий вариант. Это временной промежутки. Вот в частности завтра у нас для студентов курса второго потока будет как раз таки временные промежутки и разборы э, в реальном времени вот этих монеток или там допустим форекс, Не имеет значения. Разборы это законы работающие на всех инструментах. Что самое интересное. Не только на крипте, не только на Форексе, не только на фьючерсах. Опционах, это, это везде работает. Почему? Законы верхние, высшие, а на Земле мы должны просто их соблюдать, если хотим, конечно. Да? Вот. И вот здесь я знаю, куда мы придем, и у меня расчерчено. Более того, это для студентов учебное пособие. Вот зелененькая линия, которая проведена. Она, эта зелёненькая линия, проведена давным-давным-давным-давно. Она проведена. Смотрите, где она началась. Она началась, видите, в январе 2021 года. Она началась. Это называется первое – тренд-лайн. Второе – это называется support лайн Видите? И мы попадаем Сюда. Видите? Мы должны сюда прийти, к этой линии. верите? Мы пришли к этой линии. <coughs> Почему? <coughs> Раз за разом мы приходим. К этой. Смотрите, скачили вверх. Это прямое действие на покупку зарабатывание огромных денег, пробитие линий. Это означает sell short. И дальше мы идем сюда и отскакиваем, скакиваем. И эта линия продолжается, а мы уже в июле месяце, мы уже больше полгода, чем прошли, и мы куда идем? Мы идем к этой линии и пробиваем эту линию, опять мы ее пробиваем. Посмотрите, куда мы ее пробиваем. То есть, о чем идет речь? О покупке, а сколько мы ее пробили? И опять мы пришли к этой линии, которая была в январе месяце проведена на ваших глазах, я же это делаю, и опять мы пошли вверх. Куда мы идем? Вверх мы идем. Какие будут здесь уровни, но ну, это мы можем учиться. Если это стоит, даже не обучение, а если это стоит группа, где даются сигналы, у нас же есть группа, там рисуются графики, даются входы, даются выходы. Расскажите мне тогда, почему мы не соблюдаем законы, которые они, то, что рекомендуется, их мы обязаны соблюдать. Прежде чем получать, главный, один из главных законов, мы должны отдавать. Почему мы хотим все время на халяву получить? Но не работает это. Как вы не понимаете? Не потому, что это Майклу надо или кому-то там еще. Нет. Это действительно работа, которая... Это нам надо хотеть. Это нам надо хотеть отдавать. Чем больше будем отдавать, тем больше будем получать. Это главнее закон, чем этот технический трейдер, Понимаете? Это закон намного главнее. Я могу сейчас показать, куда мы придем. У меня звенит сигнал в этом месте. Я знаю уровень, куда. Но просто он, зачем мне сейчас идти? Он стоит на месте, видите? Он не двигается никуда. Зачем мне это делать? Когда у меня есть сигнал, извинят, я могу вам показать еще, допустим, вот, допустим, light coin, да? Посмотрите. Посмотрите, light coin, да? Эта стрелка в реальном времени, она была показана 4 августа. Но я показывал уже эту стрелку. Я говорил, куда мы придем. И вот мои уровни. Да? И вот мы ниже, ниже. Да? Но вот, это, вот, это вот, вот эти акции да, не показывают вот это движение. Что мы сюда придем. Смотрите. 170. 220. 50 долларов на 170. 50 долларов на 170. Это 30%. 30 процентов смотрите значит началось движение здесь да? вот выше этой точки когда 3 вчера за один день вот где мы сейчас находимся как вы считаете если мы пробьем эту линию мы пойдем и выше ну, наверное, пробел. У меня же следующая линия есть. Они уже давно расчерчены, они уже давно показаны. Это вариантов здесь не может быть, чтобы мы туда не дошли. Но для этого, первое, или учиться, или второе, ну, как-то входить в группу, которая, если вы хотите, вы можете принимать участие. Это LTC, лайткоины, да, которые являются альтернативой. Почему они задвигались? а потому что пошло все вверх, весь маркет пошел вверх. То есть здесь нужно знание еще каких-то других элементов, а не просто технические вещи. Это комбинация того, что я показываю. Правильно? Вот э, у меня произвел сигнал, я такого, э, я за ним не следил. Да? Ну, к примеру, да, AXS. Да? Вот давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так A С. смотрите, август месяц, 10 долларов, да, 15, ну пускай 20, ну, пускай 30, посмотрите сколько, 90, это у нас один день, это один день у нас, один день, один час, смотрите 74 и 93, но ведь это же элементарно, вот здесь мы покупаем, в этой точке. Ну а дальше высчитывается все очень просто. 30% за один день, даже если мы на 70% купили, я не говорю про 30%, где мы вот здесь должны были покупать. Понимаете? То есть я просто не могу за всеми уследить, поэтому те люди, которые приходят на обучение, им предлагается принимать участие в процессе образовательном, и участие, скажем... В этих монетках, которые мы можем делать. И за которыми надо следить. Потому что я за всем следить-то не могу. Правильно? И у нас есть на самом деле, у нас есть э, люди, которые сами тоже мне дают, и я смотрю это все, Да? Вот. И... Э, э, ну, чем показывать, собственно говоря, тут есть масса сигналов, которые у нас даются, которые я показываю в телеграм-канале. Да. Вот. Короче говоря, дорогие друзья, ну, что можно сказать? Сейчас время такое, и очень серьезное, и очень основательное время. Вы понимаете, тут есть моменты интересные, да, а именно... Uh, Но ну вот, скажем, деньги, которые современные деньги, фиатные деньги, их называют, да, ну, рубли, там, доллары, вот все, евро, uh, они будут существовать параллельно, пока параллельно. Но нет смысла, потому что если появилось что-то новое, на смену что-то старому, и сейчас идет давление именно в этом направлении, то тогда, по идее, нет смысла добрый день, денежный. Нет смысла тогда оставаться со старым, верно? Значит, как минимум, надо пытаться тогда перейти или участвовать в этом направлении точно так же. Ну, я чисто логически рассуждаю, верно? Вот. А почему? Но ведь оно же э, начинает давление идти в эту сторону. То есть же... А, а как по-другому? Расскажите, если по-другому мы не сможем... Ну, не будут принимать... Э, скажем, вот эти вот деньги, к которым мы все привыкли. Ну, не будет принимать. То есть, если есть, если это началось, для чего-то же это началось, ее же не остановишь. Оно так развернулось, так раскрутилось. Как это теперь уже остановить? Да никак. Мы это не сможем никак остановить. Это бесполезно. То есть, в этом единственное, что остается, в этом единственное остается вариант участия в разных формах. Это вот все. Здесь мы предлагаем разные формы э, вот этого вот э, участия, причем на мой взгляд, на мой взгляд, э, смотрите, как удобно с одной стороны. Но ну, вот пишут люди, вот я же говорю, да, пишут люди. Вот Елена Смирнова мне сказала, пишут люди и спрашивают, а что делать, если угроза увольнения надо вакцинироваться, а я не хочу вакцинироваться. Но если вы хотите там работать, а вы по-другому не сможете. Значит, у вас уводят. Тогда... Ну, я без маски сижу, правильно? А все сидят в масках. Там. Вот у меня знакомая она работает в университете, очень серьезном университете, у нас в Чикаго. Вот. Один из самых известных в Америке университетов. Я говорю, я не могу жить уже. Ну, почему, ещ ⁇ В маске. Даже если я одна, я обязана быть в маске. Вот никого там нет. А я все равно сижу в маске. Но ну, тяжело сидеть в маске. То есть ну, тяжело жить в стеклянном кубе. Правильно? Ну, можно, но тяжело. Вот. И а какой вариант? Ну, мозги, наверное, переставить свои. Правильно? То есть выбор-то наш, верно? Ну, или мы делаем и мучаемся. Мы же привыкли мучиться. У нас же система такая. Мы создаем себе трудности, потом их мужественно преодолеваем. Это русский человек, который так делает. Он привык создавать себе трудности. И привык постоянно преодолевать эти трудности. А я помню в свое время, я приходил да, разгружать вагоны с моей физухой. Да, ну, 30 лет. Я уже не тогда был, как бы не такой уж юный. да, И сидят эти лбы американцы. Сидят 27-летние, 30-летние, да. И смотрит, пришел какой-то шизик, простите, да, в очках, с книжкой, это да, интеллигент, понимаете? И начинает грузить и разгружать. И они смотрят, больной, ну, рашен. они, ну, американцы, Crazy Russians. они их называют нас. Вот, они по-другому все это воспринимают, воспитывают. Мы себе, так сказать, и целенаправленно так квадратными физиономиями прям, вот э, э, Они как-то более аффилоксибл, я вам хочу сказать. Более гибкие. Понимаете? Поэтому такой вариант есть. есть. я такой вариант предпочитаю. Поэтому, дорогие друзья, я об этом рассказываю. Всего доброго. Был рад встрече.